здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня мы делаем второй прогноз для знака дева на 2023 год и вначале я хочу поблагодарить елену игоревну за донат за подарок новому году подняли мне настроение от всей души вас благодарю и желаю вам успеха и процветания а теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим дорогие девы что ждет нас в этом году какие у нас где возможности какие задачи перед нами стоят на этот год Итак, задачи для Дев на 2023 год. Первый квартал. Второй квартал. Третий квартал. Четвертый. И совет. Смотрите, дело шикарный, какой у нас год. Итак, главная карта года, которая говорит о задачах, так не видно, да, по-моему, это Паш Мечей. Карта новых каких-то идей, новых каких-то начинаний, когда мы должны собрать больше информации, что-то проанализировать, чтобы принять правильное решение. Ну и, конечно, это карта детей, когда нужно уделять внимание детям, обращать внимание на их интересы, чем они занимаются, что они делают. Какие, где у них успехи. Карта, которая говорит о том, что за нами, возможно, будут наблюдать в этом году, нас будут оценивать, анализировать, иногда, возможно, критиковать, но мы должны быть к этому готовы. Все это делается для того, чтобы оценить нас по достоинству, чтобы понять, чего мы стоим. И по этой карте еще очень важно следить за тем, что мы говорим, как бы за своим языком. Потому что иногда наш язык ⁇ это наш враг, потому что девы умеют подмечать чужие недостатки, но не всегда мы умеем говорить об этом корректно, не всегда мы можем это сказать так, чтобы человек захотел измениться. Поэтому здесь нужно обладать определенным талантом, чтобы сказать критику так, чтобы человек захотел меняться, чтобы у него крылья за спиной появились, да, и чтобы он понял, в чем, где его ошибка и не чувствовал обиды. За то, что ему это все сказали. Поэтому, дорогие друзья, дорогие девы, новые планы, новые начинания, новая информация. Возможно, обучение очень важно в этом году. Дети и э, наш язык, то, как мы говорим, то, как мы общаемся с людьми, будет играть большую роль. И либо даст нам какие-то успехи, либо не успехи. Но здесь мы видим, что успехи, да. Но все равно, если карта есть, она предупреждает, что это важно. Итак, первый квартал. Король а, жезлов. Карта а, такая деловая. Она очень хороша для работы, для карьеры, для того, чтобы ставить, строить планы, ставить цели, для того, чтобы уже начинать что-то делать, а, достигать. Тем более, что вторая половина января, да, у нас это первый квартал, январь, февраль, март. А, вторая половина января она идет под а, движением планет, которые все идут прямо. А, если до середины декабря еще там Меркурий. Марс а, идут ретро и тормозят как бы, нашу активность, то во второй половине уже нам открываются дороги, открываются пути, открываются новые возможности, идет энергия для достижений. И уже в январе мы можем добиться какого-то статуса, какого-то определенного результата, хорошего. Поэтому не теряйте времени, да, а, голова здесь хорошо работает люди нам помогают, возможно, будут контакты с какими-то людьми, которые занимают какие-то должности, посты, контакты с начальством. Все это принесет позитив, если правильно представить, как нам советовала карта года, собрать и проанализировать, и представить информацию, да, что-то отдельное предложить, и следить за тем, что и как мы говорим. Король Жезлов умеет собой управлять, умеет следить, как раз за словами, да, и как раз э, принесет удачу нам в этом году то, что, в смысле, в январе месяце, когда мы умеем владеть собой, когда мы можем проявить свою волю, принять какое-то ответственное решение, взять на себя ответственность за наши результаты, э, за результаты нашего труда, наших каких-то решений. Э, по королю жезлов хорошо освоивать какие-то новые пространства, новые изучать технологии и... Планировать, просчитывать, думать стратегически да, на будущее. Все вот это и в том числе еще нам помогут наши какие-то вышестоящие да, люди. Это начальство или люди, которые имеют тоже опыт и успех в каком-то деле, да, которым мы занимаемся. Прислушивайтесь к мужчинам. Если нужно, оформлять какие-то документы в государственных органах, берите разрешение. Но это все во вторую половину января. Вторая карта ⁇ Февраль, дама мечей. Карта, которая говорит, что нужен трезвый расчет, нужен четкий чёт, план, четкая программа, четкая цель. Здесь должна быть холодная голова, никаких эмоций. И здесь вы можете все просчитать, рассчитать, продумать. Правильные мысли вам будут приходить, правильные выводы вы сделаете из информации, которую вы собрали. К успеху приведет ответственность, дипломатия, дисциплина, ваша целеустремленность. Когда вы тверды да, в своих каких-то решениях, когда вы четко проговариваете то, чего вы хотите. Иногда это тоже очень важно, когда мы умеем выражать свои мысли, свои желания, свои цели, и люди понимают, чего мы хотим да, от них, чего мы хотим от мира. Карта говорит о том, что... Возможно, понадобится консультация какого-то специалиста, какого-то человека. И если вы будете заключать договора, подписывать какие-то документы, да, консультируйтесь с юристами, да, с людьми, которые знают все подводные камни в этом деле это карта организации, которая нас в чем-то контролирует да? это может быть налоговая, налоговая юридическая какая-то служба. это когда мы должны следить за соблюдением правильности оформления документов, своевременной сдачи там отчетности перечисления своевременно каких-то налогов. вот за этим за всем очень важно следить, если вы это все под контролем у вас, то месяц пройдет на ура хорошо и вы добьетесь большого успеха. Полагайтесь на свой ум, на расчетливость, не доверяйте эмоциям, каким-то словам, красивым речам. Ну, дама мечей, она и не даст этого сделать. Ну и, конечно, вам может в ваших вопросах помочь женщина, которая занимает какое-то положение. Вот здесь у вас был мужчина, да, начальник, или вышестоящее лицо, здесь женщина. Поэтому в форме может быть, да, какая-то женщина. Поэтому опирайтесь на таких людей. Третий месяц март несет важные какие-то перемены. Вообще, вот в этом квартале люди играют большую роль в вашей жизни, потому что здесь у нас карта двора. иерофант старший аркан в марте говорит о том, что будет смена статуса. Либо вы устроитесь на работу, либо вы, наоборот, уволитесь, да, либо вы пойдете на пенсию, или вы получите какой-то диплом, или вы защитите какие-то свои знания, умения, например, на аттестации где мы подтверждаем, да, то, что мы умеем, то, что мы достойны своего места. Также эта карта может говорить о том, что вы можете в этом месяце встретить учителя, куру, который будет вести вас по жизни или который будет давать отдельные советы. Если у вас достаточно опыта у самих, возможно, вы станете для кого-то учителем. И если у вас есть такие планы, такие какие-то знания, которые вы можете передать людям, то подумайте о том, чтобы начать преподавать, начать, может быть, вести свой блог, да, чтобы передавать знания или э, устроиться куда-то э, преподавателем, или просто да, быть среди тех людей, кто нуждается в вас, и помогать э, советам своим жизненным опытом. Карта говорит о том, что для тех, кто одинок, эта карта может означать брак, заключение брака, заключение важного договора, контракта, подписание каких-то важных бумаг. Недаром да, вы в прошлом месяце все просчитывали, готовили что-то с документами, работали. Здесь может быть как раз состояться вот это самое важное подписание. Карта еще говорит о том, что можете встретить и учеников да мы видим что здесь люди которые слушают о чем говорит мудрый человек возможно вы да вы можете встретить благодарных учеников которые будут внимательно вас слушать перенимать ваш опыт ваши знания здесь еще заложено такой как бы совет, такая информация, что очень важно в этом месяце соблюдать этические какие-то нормы, правила и законы, соблюдать какие-то традиции, уважать старших, отдавать дань их заслугам. Это могут быть встречи с ветеранами да, вашего предприятия, это может быть чепствование их, это может быть, когда вы провожаете на пенсию, награждаете своих.. Работников, своих сотрудников, да, своих коллег, поздравляйте. Эта карта говорит вообще о том, что соблюдай законы твоего народа, твоей семьи, твоего мира, твоего окружения, где ты живешь. И если вы принимаете какое-то важное решение, а здесь будет да, такая задача, то поступайте по совести, по справедливости, по традициям. Да, вот то, как у вас принято, так и поступайте. Не идите разрыв, да, вот этих традиций, да, против старших, против каких-то законов ваших, вашей нации или вашей семьи. Здесь будет успех, когда вы соблюдаете эти законы традиции. Здесь еще может быть такие заложены данные, что, может быть, нужно будет соблюдать какие-то международные правила, какие-то инструкции в вашей работе, что-то новое изучать, познавать. И это будет дать, давать вам возможность перейти на какой-то другой уровень, да, изменить свой социальный статус, подняться по социальной лестнице, да, стать в глазах других людей, человеком, которого ценят, знания которого уважают. Что здесь в бытовом в таком простом плане может быть? да? Вот я сказала устройство на работу, увольнение, уход на пенсию. Когда мы были в одном статусе и стали в другом. Это рождение, например, ребенка, вы стали отцом или вы стали дедушкой, бабушкой. Это тоже смена статуса. А вот такие какие-то события могут быть. Если мы говорим о месте, то это место может означать библиотеку, когда вам нужно собрать какую-то информацию или чему-то научиться, да, вообще обучение. Ну и церковь, конечно, здесь у нас иерофант. Возможно, кто-то будет участвовать в каких-то действиях ритуальных, там венчания, крещение или просто пойдет в церковь исповедаться, да, помолиться. Это будет важно в этом месяце. Итак, давайте перейдем ко второму кварталу. Здесь у нас идет тройка Пентаклей. Первый месяц, апрель. Мы договариваемся с кем-то о каких-то делах, о какой-то работе. Мы находим общий язык, нас слышат, нас понимают. Мы договариваемся об оплате. У нас тоже здесь все получается. И то, что нам пообещают, карта обещает, что нам это выплатят, нас не обманут. И здесь стоит доверять людям. По этой карте может проходить... Могут проходить хорошие какие-то заказы, да, если вы работаете на себя, занимаетесь своим каким-то делом, вам могут дать хороший заказ или нанять на хорошую работу. Но здесь вот то, что касается работы, работа будет, ее будет много, и карта просто говорит, что засучи рукава и работы, используй этот месяц для заработков, для того, чтобы получить какие-то результаты, для того, чтобы зарекомендовать себя хорошим специалистом. Карта говорит, что ваши заслуги и ваш труд обязательно будет оценен. Вы докажете, что вы лучше. Это касается и экзаменов, и э, прохождения каких-то аттестаций. Везде вы добьетесь успеха. Кто-то получит, хотя в апреле рано, да, но вот по этой карте хорошо получают какие-то документы об образовании, защищают диплом, ученые в какую-то степень, да, пишут какие-то работы очень хорошо, качественно. Показывают свой именно личный результат, личный вклад, и он обязательно будет оценен. Хорошо по этой карте заниматься строительством, ремонтом, отделкой, да, евроремонт какой-то делать. Все, кто занимается улучшением вот жилищных каких-то условий, пространства которое вокруг да, себя, вокруг других людей, у вас это все очень хорошо будет получаться. Реставраторы, да, те, кто улучшает какие-то предметы, делает их лучше, обновляет, здесь кто работает руками, очень много будет работы, но все это оплачивается, все это дает хороший результат. Как совет, эта карта говорит, говорит возьмись за дело смело, выполняй работу свою качественно, красиво и повышая свое мастерство. Это у нас был апрель, май, Туз жезлов, После того, как мы нашли вот эту работу заказчиков, после того, как мы приложили усилия и получили результат, получили оплату, у нас вырастают крылья, на, у нас приходят новые идеи, мы хотим творчески работать, а, нам приходит много энергии, которые мы должны освоить. И эта энергия несет большой потенциал да, в нашей жизни. Как будто открываются перед нами новые возможности, новые какие-то двери. Вот когда мы говорили, раскладывая, да, делая расклад, мы говорили, а где эти возможности. И вот, пожалуйста, у вас в мае, апрель, май несут вам огромные какие-то возможности, которые нужно использовать. И здесь вот эти шансы нельзя упустить, нельзя от них отказаться. Новые идеи, новое какое-то дело. Новая, может быть, работа, новые какие-то отношения, новые люди вокруг, рядом, да, может быть, появятся. И карта советует, она прямо призывает, что ты не бойся проявить инициативу, начиная что-то новое, берись за дело. Вот эти два месяца, да, апрель-май, это прямо какие-то кладези возможностей, поэтому вот здесь будьте активны, берите все, что приходит, ничего не бойтесь, вы справитесь с любой работой. Июнь, карта шестерка чаш. По этой карте вот хорошо бы, конечно, поехать в места, где вы родились, или где вы учились, встретиться с друзьями, подругами, родственниками, восстановить свои силы. Ну вот эта карта, она вообще дает приятные какие-то события. Это может быть праздники, встречи, это могут быть подарки, это может быть встреча вот с людьми издалека, из прошлого, из какого-то. Ну вот хорошо бы поехать домой или встретиться с братьями, сестрами, или будут просто вопросы, да, их какие-то решаться, но вот здесь позитивный такой настрой. Карта советует опирайся на прошлый опыт, ищи какие-то причины, если ты в чем-то разбираешься в прошлом и вспомни о том, о чем ты мечтал раньше, да, в детстве, какие цели ты в себе ставил, какие желания у тебя были. Это очень поможет дальше да, стремиться к чему-то, дальше чего-то хотеть, понимать причины всего, что происходит в жизни. Если все-таки вы работаете в этот месяц, а не отдыхаете, то здесь очень хорошее развитие идет для работы, для бизнеса. Да, здесь очень хорошие заложены основы для того, чтобы добиться успеха. Причем это легко и с опорой вот на прошлый опыт. И карта говорит, что если вам нужна помощь, вы обязательно ее получите. И если нужно, обращайтесь к старым друзьям, к старым знакомым. Вы обязательно получите то, чего вы хотите. Итак, переходим к третьему кварталу. Третий квартал у нас а, начинается с девятки жезлов. Карта говорит, что после вот такого активного месяца да, вы должны немножко а, застолбиться, вы должны вот эти все свои результаты как-то разложить по полочкам, выстроить а, защиту какую-то себе, создать основу, какую-то базу, подушку безопасности, опираясь вот на эти результаты, которые вы получили в прошлом квартале. И здесь э, нужно занять такую выжидательную э, позицию, когда мы хорошо поработали и нужно э, восстановить силы, не нужно торопиться, нужно вот немножко остановиться и подумать, да, я получил вот такой результат, как я могу его использовать, как я его могу, допустим, вложить заработанные деньги, как я могу грамотно распорядиться теми ресурсами, теми результатами, которые я уже получил. Карта говорит о том, что нужно быть осторожным с финансами, да? здесь не, нельзя рисковать, здесь нельзя идти на, на какие-то уговоры, да, куда-то деньги быстро вкладывать, когда говорят, вот сегодня вложи, завтра уже получишь доход, нет, здесь по этой карте, карта наоборот как бы сдерживает и говорит, подумай, просчитай, не торопись, подожди, придут, придут какие-то, может быть, новости, события, которые тебе дадут ясность. Может сложиться какая-то напряженная ситуация, да, какие-то события вокруг, вокруг вас будут напрягать, да. Немножко вы не будете, может быть, понимать, а что будет дальше, а как себя вести. Поэтому здесь надо лучше затаиться, спокойно как-то этот месяц пережить, стараться сохранить свои заработанные средства, не рисковать ничем. Нужно быть бдительным, да, такой самоконтроль постоянно должен быть, что я делаю, куда меня ведут, куда меня вовлекают, что мне предлагают. Вот постоянно себя контролировать, и тогда все будет отлично. Могут быть по этой карте какие-то задержки, но они только помогают, поэтому все, что тормозится, не идет сразу, это вас просто оберегает, охраняет, и вы должны это просто понимать и спокойно это воспринимать. Карта тренирует силу, волю, она говорит, что ты силен, ты совсем справишься, но вот такие проверочки, они иногда бывают, когда тебя проверяют, да, ты прошлый опыт получил, Теперь ты помнишь об этом опыте, да, ты будешь осторожен, ты будешь соблюдать какие-то правила, да, ты будешь не рисковать, да, если ты видишь, что не обладаешь всей информацией. Такие карты приходят, когда мы готовы перейти на какой-то уровень, и нам нужно вот подсобрать какую-то информацию, нам нужно проверить себя, насколько мы реально готовы, да, к чему-то, вот к этому переходу. Следующие карты, так это у нас июль был, август карта повешенный ну во первых эта карта может обозначать что вы возьмете на себя какие-то обязательства здесь вы осторожничали да здесь надо восстановиться здесь надо подождать а здесь уже как бы вы берете на себя обязательства и берете их ради того чтобы добиться большего какого-то успеха да возможно эти обязательства не очень вам нравятся или вы не очень их хотите но как бы ситуация вынуждает вас, да, взяться за что-то, взять на себя вот эту ответственность какую-то и какие-то обязательства, что это может быть в бытовой простой жизни. Возможно, вы поступаете куда-то учиться на долгое время, привязываете себя к какому-то учебному заведению, процессу, к тому, что вы должны будете постоянно давать туда энергию, да, на это обучение, чтобы получить результат, чтобы получить диплом. Или вы заключаете контракт на какую-то работу, на новое направление, подвязываетесь а, на какое-то время а, достаточно большое а, и берете на себя ответственность за что-то, да, за выполнение какой-то работы, за выполнение какого-то плана, за выполнение какого-то проекта. Кто-то в этой ситуации будет ощущать себя жертвой, да, что я вынужден, мне приходится, да, я не могу ничего сделать, кто-то может отказаться от действия вообще, что я не вижу необходимости что-то делать, я складываю руки, я сижу и жду, и что будет дальше. Да. И это ожидание, оно, конечно, тяжелое, потому что, когда ничего не происходит, это очень сложно ждать, думать, да, что будет предполагать. И как часто бывает, мы всегда когда от будущего ждем, мы чего-то такого ждем сложного, непростого. Надо учиться воспринимать такие остановки, да, какие-то, когда нам нужно остановиться, когда нам нужно напрячься, да, какое-то дело доделать, довести что-то до ума. Эта карта она, как и предыдущая, она вырабатывает терпение. Она говорит: можешь ты вот какое-то время ждать да результата ты посадил семечко а ты же не думаешь что оно тебе завтра уже принесет плоды нужно же время чтобы оно набухло чтобы там произошли какие-то процессы чтобы потом появился росток а потом уже плоды это не быстро и если ты умеешь проявлять терпение, дождаться, то ты получишь этот результат. Если ты будешь этот росток тянуть быстрее, быстрее, быстрее, но он просто не вырастет, он не даст никакого плода. Поэтому здесь вот терпение, оно помогает. Здесь настой на то, что нужно приложить усилия, что нужно потерпеть какую-то ситуацию, да, или какого-то человека или какие-то отношения, что нужно приложить энергию, это будет плюсом, это принесет благо и принесет успех. Для кого-то эта карта может проиграться как задержки, какие-то ограничения, траты, которые мы не предусмотрели, они оказались намного больше, чем мы планировали. Например, мы там поехали куда-то в отпуск. Хотя по этой карте, да, ну кто-то вот будет без движения, может быть, да, кто-то в отпуске будет. И мы планировали там, не знаю, 100 тысяч себе, а у нас ушло 150. И для нас это ощутимая сумма, мы на это не рассчитывали. Вот какие-то могут быть такие ситуации. Или хотели там обучение пройти за месяц, оказалось, что надо за два, и заплатить надо тоже больше, чем мы планировали. Или мы взялись за работу и думали, быстро сделаем, а там что-то затянулось, задержалось, и надо подождать чего-то, и потом только мы можем выполнить свою работу. Или мы сделали какую-то куда-то заявку, и нам думали, сейчас быстро ответят, и мы все сделаем, а заявка зависла, и мы вынуждены, вынуждены сидеть и ждать. Вот какие-то Подобные ситуации могут быть, и вы должны их планировать. Ну, не, не то, чтобы планировать, вы должны быть готовы к этому, что так может быть, и относиться к этому спокойно. У некоторых людей эта карта может означать состояние, когда мы находимся в измененном состоянии сознания. Это может быть опьянение, это может быть какой-то наркоз, отравление, да, какие-то ситуация, когда мы не можем действовать, когда мы лишены вот этой возможности, это может быть болезнь какая-то, да, или ситуация вот как ставидом была, когда мы сидели по домам, не могли предпринимать каких-то действий. Для кого-то вот так может проиграться. И карта советует, если мы ее как совет рассматриваем, да, пожертвуй чем-то ради большего, смени точку зрения, не торопись. Если будешь цепляться за старое, ничего хорошего не будет. В смысле, наблюдайте ситуацию, которая вот происходит в этом месяце, да, и старайтесь посмотреть с разных сторон на эту ситуацию. Да. Когда мы меняем отношения, мы, если не можем ситуацию изменить, это нужно изменить тогда отношение к ней. Тогда мир по-другому засверкает яркими красками. Вот, допустим, вы стоите в пробке, не можете ехать, кто-то будет бить по рулю, тратить нервы, кричать на родных и близких, да, психовать. А кто-то сядет, откроет интернет, почитает какую-то книгу, используя, проведет это время, или послушает музыку, поднимет себе настроение и скажет, что вот мне дали передышку, как классно. Все зависит от, наша, от нас и от нашего восприятия. Сентябрь. «Рыцарь мечей». Карта, которая говорит, ну все, вот это зависание проходит и начинаются быстрые действия, начинается какое-то движение, начинаются беготня, поездки, переговоры, звонки, и все это будет неожиданно, все это будет быстро, все это будет одновременно, надо и куда-то поехать, надо и куда-то позвонить. А тут кто-то пишет, да? может быть, кого-то отправят в командировку, какие-то появятся дела, которые нужно будет быстро решить, быстро принять какое-то решение, к этому нужно быть готовым. Конечно, нужно в таком ритме нужно быть собранным, да, нужно понимать, какая у меня цель на этот месяц, чего я хочу добиться, чтобы вот эти пустые какие-то дела не отвлекали, надо прямо идти к своей цели и делать только то, что ведет вас именно к своей как бы выполнению своей задачи. Для кого-то это будет, может быть, неожиданная какая-то учеба, получение знаний, что нужно будет в короткие сроки освоить какой-то большой объем информации и будете чувствовать возможность себя в таком напряжении, но девы любят учиться, и девы, наоборот, становятся более, как сказать, собранными, да? когда они знают, что времени мало, освоить нужно много, и это даже для дев очень интересно. Для кого-то это выступление на публике, когда нам нужно что-то доказать, да, призвать к чему-то, повести людей за собой. И у вас это очень хорошо получится, если вы как раз будете обладать информацией, если вы вот в предыдущие месяцы проявили терпение, набрались силы, то здесь у вас все легко и быстро получится. Вообще это карта двора, это карта военных людей, людей в форме или людей, которые призваны защищать что-то, защищать чьи-то границы, чьи-то, может быть, отношения, чьи-то цели и задачи. Да? Когда кто-то, допустим, правит балом, а рыцарь мечей приходит и старается соблюсти вот эти законы, чтобы никто их не нарушал, чтобы никто не переходил границы. По этой карте в минусе может быть резкий, неожиданный уход с работы, какие-то разбирательства, разборки, с, с людьми и по этой карте если конечно нужно себя защищать нужно что-то отстоять то нужно смело это делать но если вы видите что люди попусту тратят время отвлекают вас от важных вещей то здесь лучше дать этим людям самим там заниматься собой с, с этими разборками оставить их как бы в покое отойти от них подальше и заниматься своим делом потому что здесь можно сделать очень много за короткий период времени и добиться больших результатов Давайте перейдем теперь к четвертому кварталу. Это октябрь, ноябрь, декабрь. И посмотрим, что у нас здесь. Итак, ноябрь самый спокойный, самый денежный, самый такой месяц созданный для семьи, для решения каких-то материальных вопросов. Но это, конечно, и для работы очень хорошая карта, потому что можно много заработать. Но здесь такая оговорочка, то, что в команде с кем-то, да, что опираясь на каких-то людей, сотрудничая с какими-то людьми. Эта карта важна для рода, для семьи, потому что могут какие-то родовые серьезные вопросы решаться, кто-то выходит замуж, у кого-то рождается ребенок, и здесь может быть вопросы детей, внуков, да, вот какие-то вопросы, которые объединяют семью да, для решения, для получения результата какого-то. Могут быть праздники, когда старшие члены рода отмечают... Дни рождения, у нас, кстати, да, вот в сентябрь был это наши день рождения, мы видите, как активно начинаем свой личный год. Здесь у нас октябрь, поэтому здесь время уделить семье, детям, своим старшим родственникам, родителям, бабушкам, дедушкам. Если вас приглашают на какое-то юбилей, мероприятие семейное, обязательно посещайте его, обязательно туда езжайте, участвуйте в решении каких-то вопросов. Вообще карта очень позитивная для семьи. Она говорит, что вы можете здесь создать нечто важное да, для будущего своих поколений, для будущего своих детей, внуков. Например, заложить материальную какую-то основу. Например, сделать вклад какой-то на обучение, которое будет постоянно пополняться и даст уверенность в том, что ваши дети получат хорошее образование. Или сделать вклад на, допустим, на жилье своим детям, помочь им, помочь им купить это жилье, да, вложиться частью какой-то. Очень позитивная карта, и она говорит, вот здесь семейные вопросы, командные вопросы, если это касается работы, они будут идти на ура и дадут большой результат и принесут большой успех. Хорошо по этой карте соблюдать какие-то традиции, да, показывать, что я ценю. Если даже родителей ваших нет, уже хорошо, когда вы, допустим, где-то съездите на могилку, поухаживаете за ней, да, вспомните о своих предках. Как совет, эта карта говорит, занимайся делами своей семьи, укрепляй свой род, думай о будущем своих детей, хорошо заниматься архивами семейными, да, историей, записывать что-то, вести, как это называется, родовую книгу, да, книгу своего рода, где записывают там всех своих предков, кто чего достиг, кто когда родился. Это для будущих поколений будет такой тоже неоценимый материал, но если нужно будет принять решение какое-то в этом месяце, то выбирайте традиционный путь, который как, как принято да, в вашем роду, в вашей семье и вашем окружении. Вообще укрепление связи с семьей, оно даст вам мощную энергию, мощный заряд и продвинет вас очень сильно в этом месяце вот по жизни, по работе, даст возможность добиться успеха. Давайте посмотрим следующий месяц, ноябрь. Это карта Отшельник, это ваша карта, наша карта, дорогие девы. Это была, как сказать, одна из карт добродетелей, называется Ой. Благоразумие. И карта говорит о том, что в этом месяце очень важно отделить зерна от плевел, да? определить, какие наши желаний, какие наши возможности. Вот просто продумать после вот этого месяца, когда мы что-то сделали, какие-то шаги для укрепления рода, финансового своего состояния, благополучия, здесь нужно провести такой анализ, сколько и куда мы чего тратим, не тратим мы лишнего. Может быть, вот сюда мы можем вложить намного больше, чем мы вот сейчас сделали, да, если мы уберем какие-то ненужные траты, ненужные какие-то пустые интересы в своей жизни, пустое какое-то общение. Здесь надо все проанализировать и вот понять, что мне нужно, а что мне не нужно, что для меня и для моей семьи несет благо, а что о разорении, уничтожение наших каких-то традиций. Карта прямо говорит, как совет, что согласуй свои возможности, свои желания. Всегда, когда принимаешь решение, сначала подумай, какие последствия будут у твоих действий. Оцени свой опыт, свои связи, да, кто и что может тебе помочь в достижении цели. И карта говорит прямо, что учись обходиться малым. Не всегда нам нужно, сколько мы трат делаем, да, нам, не знаю, 50%, 80%, возможно, мы могли бы и не делать вот этих трат каких-то, да, кофе где-то там на бегу, которая дорого стоит, где-то можно из дома взять, где-то, может быть, просто не надо в дороге, да, нам этого... Вот такие какие-то вещи надо все проанализировать и лишнее все убрать. Ну, также карта говорит о том, что для если нужно принять какое-то решение важное, то уединись, вот все продумай, проанализируй, и потом только принимай решение. Просто она призывает в этом месяце быть благоразумным человеком. Да? Вот, вот эту добродетель проявить, показать, что я благоразумен в судьбе. И тогда судьба в декабре даст нам колесо фортуны, удачу, фарт, новые какие-то возможности, запустит какой-то новый цикл на 24-й уже год. Когда мы вот это колесо сможем повернуть, судьба посмотрела, что да, мы делаем какие-то правильные шаги. Мы не только делаем, но мы еще думаем, как это все мы можем улучшить. Мы это все анализируем, думаем. Это для дев очень показательно и очень как бы по девии, да, вот так относиться к жизни. И ради будущих каких-то успехов, будущих каких-то улучшений да, у своих детей, у себя в материальном плане, может быть, мы делаем еще какие-то шаги, да, чтобы по максимуму вот сюда заложить благополучие на будущее. И тогда судьба говорит, окей. Если ты предпринимаешь такие шаги, это если ты готов на какие-то жертвы, ты готов где-то урезать себя в своих желаниях, в своих тратах, хорошо, мы видим, что ты настроен решительно. И тогда мы тебе тоже поможем, мы дадим тебе такие возможности, чтобы ты понял, что ты на правильном пути, что ты правильно поступаешь, и чтобы другие люди, смотря на тебя, говорили: он вел себя вот правильно, да, он вел себя скромно, или она. И поэтому он получил такой результат и поддержку судьбы, и поддержку высших сил. И тогда с вас будут брать пример и если вот здесь вы как бы были учителем просто ну как сказать номинально вы просто говорили что вот так и так надо жить учили кого-то да, этому то здесь уже сама ваша жизнь образ вашей жизни да а кто-то может быть сядет на диету и похудеет и покажет да, что какой результат дает кто-то вот меньше станет тратит и тут же получит вот какие-то материальные блага и люди скажут что человек живет правильно жизнь его вознаграждает жизнь его поддерживает но здесь уже прямо своим личным примером мером. Вы не будете говорить, живите и так, и так. Люди просто будут на вас смотреть и понимать, что человек правильно живет, что он принимает правильные решения, что так я тоже так хочу. Многие захотят вот, э, также строить свою жизнь. И колесо фортуны, эта карта, это 10 аркан. 10 это значит окончание какой-то старой программы и начало новой. И вот в декабре вот эта новая программа на 24-й год она начинается и она успешная. Она несет благо, она несет фортуну в вашу жизнь, она несет какие-то счастливые обстоятельства. И обычно эта карта через полгода уже дает свои какие-то результаты. Поэтому в июне 24 вы получите уже результаты по этой карте. Да, и вот это новое направление, которое придет в вашу жизнь вот это новый этап, который начнется в июне, вы уже получите результаты, поймете, что вы все правильно сделали, и что вы получаете то, что вы заслужили. Карта говорит о том, что вы получите вот эти перемены и поощрение от судьбы вы можете получить какие-то деньги, да. вы можете выиграть. Поэтому в декабре покупайте лотерейные билеты, потому что в награду за ваш труд, за ваше терпение, за правильное поведение вы можете получить очень очень хороший выигрыш. Ну и в любых ситуациях может вести, вам может вести. Это, кстати, еще и дорога, поездка, да, колесо означает, у вас может быть счастливая какая-то поездка, счастливая дорога. Если вы на декабре запланируете, она пройдет очень удачно и хорошо. Ну и карта говорит, время для инвестиций, деньги вложить уже. Если здесь мы просто думали о каких-то простых вещах, здесь мы можем уже а, приумножить. Хорошо бы этому поучиться делом. Вот здесь, вот как раз, когда благоразумие проявить, возможно, здесь надо пройти обучение, как вкладывать, а как зарабатывать, чтобы деньги не просто лежали, а деньги делали деньги. И карта советует, что доверяй судьбе, доверяй тем событиям, которые происходят, потому что если мы открыты миру, то мир нам может дать намного больше. Если он нам дает, а мы не верим, а думая, что все это неспроста, что это потом заберется, то тогда мир не может нам дать, потому что у нас руки, наше сердце закрыто, руки закрыты, карманы зашиты, карточки заблокированы. Поэтому доверяйте миру, если что-то как начинается, такое какие-то счастливые ситуации, но просто принимайте это радостно с благодарностью и тогда это пройдет все легко тогда это действительно принесет благо а здесь еще по этой карте идет такая как сказать Заложена такая информация Что обратите внимание на повторяющиеся Какие-то ситуации Вот то, что будет происходить в декабре Подумайте, когда у меня еще была такая ситуация Как я себя повел или повела И какие были последствия Это тоже вам поможет еще более улучшить Вот этот результат Вот этот Следующий, заложить вот успешный Следующий этап вашей жизни В вот 24 год кто, допустим, вкладывает деньги, играет на каких-то рын... биржах, рынках, то там могут быть большие колебания цен, и здесь может повести. Если вы вот здесь вот что-то изучили, если вы знаете, как это работает, да, если вы знаете этот механизм, то тогда вам может повести, и вы просто благоразумно можете здесь вложить и получить тоже хорошие результаты. Если мы говорим про отношения, то эта карта может говорить о том, что люди, которые будут вам встречаться в этом месяце, это все кармические связи. Обращайте внимание на этих людей, обращайте внимание, какая информация вам приходит, какие возможности вам даются, и тогда вы не упустите вот этих возможностей. Ну и как совет посмотрим карта «Император». О чем говорит эта карта? Карта говорит о том, что вот эту задачу, чтобы выполнить да, новые какие-то идеи, воплотить в жизнь, вы должны быть уверены в себе, как император вы должны четко видеть, стратегически да, планировать, вы должны видеть самую дальнюю свою цель, к чему вы хотите прийти вообще в своей жизни, чего вы хотите добиться, какими путями. Вы должны организовать вокруг себя пространство, людей, семью, близких, да, взять на себя ответственность за результаты вот своих действий. И тогда весь этот год он будет просто шикарен для Дев, принесет большие плоды, большие результаты в конце года, Второй квартал у вас очень результативный такой. Первый квартал тоже даст возможность изменить свой статус. Третий здесь идет в третьем квартале немножко торможения, какие-то задержки, но при правильном отношении к этому вы и там можете добиться хороших результатов и занять вот такое потом положение стабильное, когда вы уверены в своей жизни, знаете, что вас ждет, что будет, потому что вы предприняли определенные действия, вы себя подстраховали, защитили, да, и поэтому мы уверены в себе и в своем будущем. Дорогие девы, чудесный просто год. Я желаю всем нам удачи, я желаю всем нам процветания, не пустить вот эти возможности, создать крепкую материальную базу, быть благоразумными в этом году. И пусть колесо фортуны подарит нам такие невероятные счастливые обстоятельства жизненные, что мы будем потом долго еще вспоминать этот год и удивляться, как высшие силы могут человека поощрить за труды, за терпение и будем просто с благодарностью вспоминать это, и это время и с таким чувством счастья. Еще раз всем удачи, подписывайтесь, дорогие девуны, на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, как у вас проигрывается этот год, на какие карты какие события выпадали. Если нужен личный расклад, пишите на почту, электронная почта внизу указана под видео и сделаем для вас индивидуальный расклад. До новых встреч, дорогие друзья, с Новым Годом!